Всем привет, дорогие друзья! В этом видео разберем самые частые ошибки, которые мы все совершаем в английском языке. Меня зовут Анастасия, это канал Puzzle English Life. Поехали! Самая одна, наверное, из самых прям частых-частых ошибок, это когда мы говорим не I agree, а I am agree. И это вот идет из... Особенно вот русскоговорящие совершают такую ошибку, потому что мы говорим я согласен, а не я соглашаюсь. Да, и вот из-за этого у нас получается такая калька на английский язык, и мы представляем глагол be туда. Не надо, дорогие друзья, запомните. I agree. He agrees. She agrees. И так далее. Окей? Никакого be там нету. Sure Следующая ошибка. Связано с употреблением слова very с глаголами. Да, то есть, смотрите, дорогие друзья, неправильно сказать I very like rock music. Не надо так говорить. Замените просто very на really, и все станет супер. I really like rock music. И вот теперь ваше предложение правильное. Или можно сказать совсем по-другому I like rock music very much. Да, вот very much в конце предложения просто поставили. Но самое легкое, да, просто very на really заменили, и у вас все будет хорошо. Следующая ошибка: I feel myself. Смотрите, в английском языке feel просто оно уже включает это как бы то, что я чувствую сам себя да, плохо. Поэтому myself не нужно туда подставлять. Да? То есть, если вы хотите сказать то, что я чувствую себя плохо, I feel bad. Или I feel unwell. Или I feel good. Окей, okay? никаких myself. By the way, I feel bad. Есть выражение с myself, например, I don't feel like myself today, например, да. Но это значит то, что я не чувствую себя, я сам не свой сегодня, вот, как мы скажем, да. I don't really feel like myself, я сам не свой, да, поэтому вот она разница, да, I feel bad, и то, что я сказал, окей, запомните это, дорогие друзья. А дальше тоже очень частая ошибка, how is this film called, да, как называется этот фильм. Смотрите, мы в русском говорим как, поэтому и на английском мы ставим how. Это неправильно. What, what is this film called? Okay? Или what is this book called? Да, как называется эта книга? То есть какое у нее название? Да вот запомните, какое у нее название? What is this film called? Или, например, когда вы спрашиваете, да вот как это по-английски будет? То же самое. What do you call it in English? Да, what do you call стол in English, например. Окей? Okay. What do you call? Следующая ошибка uh, употребление слова home task. Вообще, в принципе, такого слова особо-то и в английском нету, дорогие друзья. Только homework. Да, у нас есть task или tasks есть homework. Окей? Okay? Вот home task это какое-то наше собственное изобретение. Нет такого слова в английском языке. Да? То есть I uh, do my homework every day. I hate doing homework. Мой uh, учитель gives us a lot of homework, но никак не home task, окей? Okay? Запомните это. Is this your homework, Larry? Дальше, когда мы хотим сказать, ну, вот это вот не для меня, да, спорт это вообще не про меня, это не моё, эм, тут нужно сказать, тоже запомните фразу, it's not my kind of thing, окей? Okay? Не вот это вот все. it's not for me, it's not mine, не-не-не-не, это не English, окей? Okay? It's not my kind of thing. It's not my kind of thing. Окей. Okay? Вот это вот не мое. Да, то есть я могу сказать, например, sport isn't my kind of thing. Окей. Okay? И вот у нас получилось. Очень хорошо все получилось. Дальше следующая наша ошибка это употребление слова communicate. Общаться. А да, вот мы очень часто это используем. No, we don't Да, no, мы не общаемся. Но, дорогие друзья, communicate uh, в английском языке имеет uh, либо формальный какой-то оттенок, да, когда вы используете это в каких-то официальных текстах, речах и так далее, либо это вообще технический термин. Если вы хотите сказать то, что вы не общаетесь с человеком, используйте слово talk. Окей? Okay? И все, не надо communicate. No, we don't talk anymore. Мы больше не общаемся, мы больше не разговариваем. вот no, talk. Okay? Или если вы, можете сказать, э если вы хотите сказать именно то, что мы перестали общаться, можете тоже использовать классное выражение «lose touch», да, то есть вот потерять связь. Или наоборот, если вы поддерживаете связь, можете говорить «keep in touch», да, например, э или просто «be in touch», например, «I'm still in touch with my school friends». Да, я все еще на связи со своими друзьями, я все еще с ними общаюсь, okay? но не «communicate». И последняя ошибка на сегодня. Как сказать в последнее время? Вот мы тоже, опять же, стремимся это перевести прямо слово в слово на английский язык. Но на самом деле в английском языке есть всего лишь слово для вот этой всей фразы. Lately. Lately – это в последнее время. Да, то есть, например, Lately I've been feeling lonely. Да, вот в последнее время я чувствую себя одиноко. Lately. И feel, заметите, без myself на сегодня это все дорогие друзья uh, на самом деле не бойтесь совершать ошибок ошибки это знак прогресса это значит то что мы все равно учимся продолжаем учиться не бойтесь всего этого я вам просто их рассказала чтобы вам помочь желаю вам успехов and see you very soon.